Всем привет, ребят, с вами Антон, и сегодня у нас подборка самых невероятных вещей, сделанных из спичек, а также мы увидим, как они горят. Ну а если ты хочешь бесплатно заполучить этот нож, то досмотри видео до конца, и там мы расскажем, как это сделать. Ну все, готов? Тогда мы начинаем. Итак, пожалуй, начнем с максимально крутой штуки, да? Это череп, сделанный полностью из спичек и клея, а также есть железный каркас внутри, чтобы все это на чем-то держалось. Сделан он из красных спичек, а глаза из черных. И здесь есть даже зубы, что делает такой череп очень крутым. Ух, красотень! Ну что, насмотрелись на эту прелесть? Пришло время поджечь это все дело. Воу, вспыхнула как спичка, да, друзья? Хм, а далее идет не менее крутая штука. Это пушка. Она так же, как и все в этом видео, сделана из спичек. Ох, так и хочется с нее бабахнуть. В этой модельке даже есть колеса. Ух, прям бомба. Мне страшно представить, сколько же спичек и времени уходит на строительство таких штук. Эта пушка делалась при помощи картонных заготовок. Такая пушка в несколько раз больше, чем череп. Уже готовы увидеть, как это все дело вспыхнет? Да? Точно готовы? Ну тогда поджигай! А вот эта модель чуть-чуть попроще, сделана при помощи нарисованной на картоне формы шлема Дарт Вейдера. Такую штучку вы сможете даже сами сделать, но если, конечно, вы готовы убить свое время, ну и руки не из попки. Хоть и в изготовлении она очень простая, в сравнении с остальными, но все-таки выглядит очень круто. Правда, цвет шлема красный, а не черный, как головки спичек. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Ну шо, поджигай! Ох, как же круто горит. Ха, ну вот и шлем стал черный. Так, как и надо. Ну погнали далее. Кнопка Ютуба. Эх, думаю, каждый ютубер очень хочет ее получить. Это такой стимул делать, делать и не останавливаться. Сделана такая модель из спичек в виде серебряной кнопки. Напомню, ее дают, когда канал достигает 100 тысяч подписчиков. Здесь даже есть фольга, что позволяет сразу понять, что это та самая кнопка. Но эта модель в несколько раз больше, чем оригинал. Эх, сколько же время идет на строительство такой модели. И не жаль поджигать. Фу, нет, не жаль, ибо это пипец как круто выглядит. Готовы? Поджигаем! Воу-воу-воу, тише! Почему у меня такая реакция? Да, просто ребята сделали настоящую бомбу во всех смыслах этого слова. И все это только из спичек. Уф, просто нет слов. Ребята-красавцы! Сделана эта бомба из трех бочек, внутри также насыпаны спички. Только представьте себе, как это все рванет. Нет, не волнуйтесь, никто не пострадает. Ибо ребята сделали даже пусковой механизм. Кнопка из спичек, которая поджигает фитиль. И вот настал этот момент. Фитиль все ближе и ближе к бомбе. И вот уже почти возле нее. Бабах! Воу, она реально рванула. Вы только гляньте, как она сдвинулась. Ух, крутяк. Класс! Вот это градирня! Кто не знает, это огромная охлаждающая башня на АЭС. Эти ребята очень постарались. На строительство такой модели ушло несколько коробок спичек. Про время я промолчу, ибо все понимают, что это делается не за 5-10 минут. Они даже подготовили дымовую шашку, которую засунули внутрь башни вместе с кусочками спичек. Они также подготовили стартовый механизм. Ну что, готовы? Ну тогда смотрите внимательно на эту прелесть. Красота! Даже есть дым, как и в настоящих башнях. А какая эффектная концовка? Так, а далее идет очень крутая задумка. Думаю, каждый хоть раз игрался этой игрушкой. Многие так и до сих пор не умеют собирать эту головоломку. Ребята сделали реальный огромный кубик Рубика из спичек, и он может также крутиться. А, просто взрыв мозга. Они раскрасили его, как настоящий кубик. Выглядит очень круто. Ребята достойны аплодисментов. И, как ни странно, они потратили очень мало спичек. А все благодаря конструкции, которую они тщательно продумали. Ну что, поджигай? Хм, неплохо, неплохо. Думаю, что все видели игрушку «City Skylines». Многие даже играли в нее. Суть игры очень проста – построить город. Так вот эти ребята вдохновились, наверное, этой игрой и сделали свой городок. Только не в игре, а в настоящей жизни. Правда, из спичек. Задумка очень интересная и сложная. Думаю, ушел не один час на строительство. Мои нервы бы не выдержали. Так город сделан из нескольких небоскребов и дорог. Выглядит очень неплохо. Эх, но, увы, надо все это дело поджечь. Ух, выглядит очень прикольно. Врум-врум, к чему это я? Да так, просто посмотрел на эту модель джипа и спичек. Что могу сказать? Я в шоке от этих кулибинов. Блин, как им получается все это сделать? У меня даже полку иногда не получается закрутить. Просто максимальный респект таким ребятам. Джипарик полностью сделан из спичек. Клей понадобился только для руля. Эх, ну что, пришло время поджигать. А так жаль, он такой крутой. Ну что, смотрим, как горит бедный джипик. Мама, а вот еще одна взрывная вещь. Это граната сделана из спичек. Блин, какая же она все таки красивая. А может и мне такую сделать? М? Как думаете? Эта граната внутри полая, без начинки. Если бы туда засыпали спичек, она бы улетела куда подальше. Конечно же, такую гранату стрёмно сразу же поджигать. Еще руку оторвет. Ну и ребятули сделали стартовый механизм. Ну что, готовы смотреть, как горит граната? Тогда погнали! Поджигай! Ё-моё, а это реально круть. Вы только гляньте на это. Ребята сделали кобру из спичек. Просто нет слов. Кому и как пришла такая идея в голову? Но должен сказать, что они справились со своей работой на все сто. Выглядит это очень круто, без преувеличения. Она вполне спокойно может стать декором в чьей-либо комнате. Не удивлюсь, если она так же круто горит, как и выглядит. Смотрим. Да, друзья, это выглядит круто. Огонь постепенно идет от кончика хвоста до головы. Красота. А вот форма этой модели очень простая, но ну, очень. Правда, размер не маленький такой. Это огромный шар, сделанный из спичек. Да, он очень огромный. Правда, по конструкции он один из самых простых. Но все-таки думаю, гореть будет очень эффектно. Так, хватит трендеть. Поджигай. Вжух и сгорел. Да, вот реально смотрится круто, а звук кайф. Мячик в миг превратился из зеленого в черный. Ну что, погнали далее? Ооо, а вот это, наверное, самая крутая модель из этого списка. Просто нет слов. Отвал башки! Это реактивная ракета, сделанная полностью из спичек. Мало того, что она снаружи вся из спичек, так еще и внутри насыпали кучу спичек. Думаю, что эффект будет ну очень охеренный. А, Ай, надо еще сказать о размере. Он потрясает, почти один метр. Также для безопасности был сделан фитили спичек. Ну что, поджигай фитили, убегай подальше! ⁇ -мо ⁇ вы только гляньте, какое реактивное пламя получилось. Было впечатление, что вот-вот и улетит. Респект ракете. Так-так, а далее у нас реальный вулкан из спичек. Ух, просто жесть. Как же им приходят такие идеи в голову? Да и руки у них реально золотые. Не каждый может такое повторить. Думаю, вы со мной согласны. Ну что, пришло время увидеть в деле этот вулкан. Советую всем отойти подальше, а то, как рванет, поджигай. Да, как я и говорил, это жесть. Вы только гляньте на высоту пламени. Вот реально, это вулканище. Все когда-либо хотели купить себе спорткар. Могу даже поспорить. И вот, друзья, есть человек, который так же, как и вы, мечтал купить себе спорткар. Да так мечтал, что сделал его сам. Скажете, как так? Да все просто, он сделал спорткар из спичек. За основу была взята машина Nissan GTR. Размеры машинки небольшие, но она сделана точь-точь как оригинал. Просто крутяк. Но ну вот настало время поджечь. Смотрим на эту красоту. У ребятули, все же смотрели «Симпсонов». Да-да, кстати, не верится, но факт, что некоторые моменты из мульта случались в реальной жизни. Итак, если вы смотрели, тогда, думаю, все помнят главного героя Гомера. Так вот, ребята сделали его из спичек. А просто бомба! Все спички разноцветные, что дало возможность сделать точную копию Гомера. Если бы у меня была такая фигурка, я бы ее оставил у себя на полке. Эх, так не хочется поджигать. Ну ладно, ладно, смотрим. Оу, крутяк! Это же модельки из игры Angry Birds, полностью сделаны из пичек. Круто! Не знаю как вы, но я бы такую красоту не поджег. Они реально крутые. Их делали на основе нарисованного от руки эскиза. Мало того, что пацан красиво рисует, так он еще и сделал модельки птичек и свинтусов. Ну ладно, поджигаем. Вау, wow, вот и еще одна точила! Это гоночный болид. Эта махина выглядит очень внушительно. Нету желания с ней соревноваться. Сделана она также целиком и полностью из спичек. Очень крутая моделька, но не очень сложная. Думаю, что вот такую машинку кто-то из вас может спокойно сделать. Ну да ладно, все ждут, когда она вспыхнет. Смотрите, поджигаем!